Времени суток, с вами Катамхали Американский супер Ну или, проще так говоря, 11 -го уровня Анаполис, карта гавань Игрок Гигазавр 2015 Только хотел сказать, первые залпы неудачные как тут же бац, вылетает цитаделька Ну, есть урон, 16 тысяч Удается вытащить из Москвы Который там, по-видимому, приближаясь к точке Б Хотел помочь. Ну, возможно, там союзный эсминец у него на захват. Хотя нет, по-моему, там нет. А на точке С пошел захват. В бою всего по одному эсминцу на команду. Вот здесь. Видно дымы. Значит, не знаю, что он туда к точке пополз. А, здесь даже не эсминец в дымах сидит. Здесь паназиатский крейсер. Ну, бывает такое, конечно, что крейсера идут на захват точек, да, тем более такие, с хорошей маскировкой, плюс есть дымы, но вот за это их вот так вот бывает наказывает. остается пять тысяч прочности, ну и, по-моему, это все. Вот сейчас ему надо было идти назад. В итоге там кто? Шлиффен добивает Джинан. А счет уже один-один. Кто там у союзников? У союзников Азума отправилась в порт. Хотел сказать в ангар. Ну, наверное, я это частенько путаю. Порт, в ангар. Но ну, не столь важно. Главное, что смысл один и тот же. Игра для этого человека, ну или игрока, закончена в этом бою. Что-то прям много по три суперкорабля на команду расплодилось. У меня тоже есть, конечно, один супер-корабль, но я на нем, не знаю, ну, играл немного. И то, его был куплен для того, чтобы, не помню, какое-то событие было там, чтобы как раз была задача на потенциальный урон. Вот я и купил. Супер-линкор немецкий, чтобы вот как раз эту задачу побыстрее сделать. Кстати, на потенциальный урон на нем оказалось сделать достаточно просто. Там забой, 4 ляма, это только в путь. От рельефа отыгрывает Анаполис. Здесь не особо удобно, он, не все снаряды пролетают. Противник без засвета здесь сделал залп. Ну, как мы знаем, без засвета остров перекинуть невозможно. Ну вот на таких-то да, ближних дистанциях снаряды будут в остров попадать. А счет уже 3-1. Что-то команда вообще не тащит. Пуэрто Рика пошел на захват точки С. По-моему, Пуэрто Рика достаточно большой корабль, чтобы точки захватывать. можно просто уйти налево и из-за острова накидываем. По-хорошему. Баллистика спокойно позволяет. Да, у Анаполиса баллистика, как и у всех американцев. Достаточно навесная. развивается достаточно медленно уже заканчивается шестая минута боя счет пока что 3-2 вот пожалуйста фуерта рика и точку не захватил и ну и играть окончил как об этом раньше говорили Зорки чем там занят? Зорки там пытается Ямагири выловить, возможно. Да, он тоже он на левом фланге. Вот эсминзы точки не захватывают. То есть пытались крейсера, что в той и в другой команде. И все эти захватчики уже наигрались. Ну вот, кто-то там зашел на захват точки Б. Ну, возможно, Демойна. Да, на хорошая маскировка может, в принципе, себе позволить. Хотя там на том фланге угроз-то особо уже нету. Вот только если Анаполис отсюда может забросить. Сейчас надо с дымой насбить захват. Ну, чтобы не дать противнику преимущество. Хотя у него и так уже преимущество. Но это пока что по кораблям, по очкам преимущество. За счет большего количества уничтоженных. Вот. Еще один <laughs> захватчик. Поплатился. Счет 4-3. Ни одна из команд пока что не уступает. пользует пока игрок альтернативный режим стрельбы. Я не знаю, на насколько это оправдано. Чтобы это понять и вот эту механику систему, надо самому, в принципе, поиграть на этом корабле, прочувствовать. Но у меня, честно, не располагаю такими средствами, чтобы покупать еще один суперкорабль. Мне пока что одного за глаза хватит. Неужели? Зорки соизволил пойти захватить точку С. Счет 5-3. Ну там такой нежданчик. Зоркой, почему он идет по прямой? По-моему, он сейчас съест. Нет, все-таки успел проскочить. Повезло, что торпеда. Будь торпеды чуть побыстрее, все. Минус зоркий. Команда противника Счет уже 6-3 точку Б противник захватил. Теперь преимущество будет только увеличиваться. Джанбард горит. Походу аварийка на КД. Вот надо здесь добирать, конечно. Отпускать нельзя, но если бы кто-то светил, да? Нет, Светится. что, догорит джанбар, не догорит. Да, джанбар не догорит, видно. Урон не капает, значит потушился. Ну или время закончилось, или аварийку, возможно, использовал. О, супер -кон кондэ, это не супер крейсер. Да, так и есть. Вот противостояние Конде и Анаполиса. В принципе, они примерно в равных. Запас прочности примерно одинаковый. Ну, был. Сейчас уже у Конде поменьше. Что-то он повернулся, так дол долго думает. Получает пожар уже второй, походу. Разродился, наконец-то, выстрелом. Пожарная тревога! Перешёл на бронебойные снаряды. И, в принципе, сделал это зря. Такую проекцию не удалось ему из Анаполиса вытащить, по-моему, ни, ни, ни, ни, ни, ни копеечки. Вражеский крейсер потоплен. 4 против семерых пока что остаются. Зорки, я смотрю, так и не смог захватить точку С. И его там кто-то уничтожил. Я пропустил тот момент, но еще и точку А захватывает. То есть по-хорошему все очень плохо. Казалось, вообще не видно возможности, как тут можно переломить ход боя все-таки. Да, противник захватил три точки. Надо хоть одну точку захватывать. Как раз Анаполис здесь по пути. Можно идти, стрелять и точку С захватить. Противник-то уже верит в свою победу, а они уже думают, что все. Осталось только добить. Вот это иногда становится большой ошибкой игроков. Да, бывает Союзники, такое. По указанной... Опа, потом проигрываешь. Вот можно добить Азума. Осталось у него там 2600... В принципе, одного попадания может хватить. Но это если повезет. Повезло, но. Рейсер противника уничтожен. Теперь можно добирать Монтану. И уже будет не такая страшная разница по кораблям. Да, там всего в 2. А, даже в один. То есть сейчас уже 4 в 6. 4 в 5, но по очкам по-прежнему большое преимущество у противников. Вот как раз Ямагири, походу, там захватывает точку С. Есть возможность сейчас его подловить. Есть гидроакустика, есть РЛС-ка. Все, четвертую точку. Противник захватывает. Теперь, чтобы победить, мне кажется, придется в любом случае уничтожать всех противников, потому что времени просто может не хватить, чтобы, да, какие-то точки там отжать и пачкам. очкам. Но, а, нет, тут, тут опять я, да, ошибся. Тут был не Имагире, а тут был Валеджо. Или Валеджо, не знаю, как он там правильно называется. надо заряжать бронебойки и и суп готов противник тоже был на бронебойках, но Анаполи знаете, немного довернул, сделал ромбик и в итоге не получил никаких в принципе повреждений 3 в 4 команда остается 6 минут до конца боя. Ну вот против Сатсумы, конечно, уже ромбиком не прокатит. Калибр посерьезней. Есть пожар. У Сацума уже остается всего 30 тысяч прочность, но там союзник помогает. Не знаю, кто там. Ямато, возможно, выстрелил или совзводный. Наполис убирает борт. Суро получает там какие-то, ну, пока что несущественные повреждения. Но срок прочности очень мало, но есть в запасе возможность два раза использовать ремонтную команду. Вот, пожалуйста, альтернативный режим в действии, но <laughs> Сацума уже уничтожил Ямато. идет захват точки С. Ну, есть смысл, конечно, захватить, только чтобы продлить время боя. Дабы успеть, вот... Как раз-таки вражеский авианосец сделал большую ошибку. Он мог просто уйти куда-то в угол и дотянуть по очкам. Потому что его бы обнаружить, если он где-то в углу сейчас находился, было бы... Ну, не то, что проблематично, а в принципе невозможно. А он здесь рядышком... Четыре с половиной минуты до конца боя. Ну, главное еще как-то ямагири обнаружить. Вот. Чё. Через 40 секунд можно будет немного прочности восстановить. Но если авианосец, в принципе, достаточно бы был умелый, ему без проблем здесь добрать можно было Анаполис. Готов. Это уже четвертый уничтоженный противник. Урон переваливает за 300 тысяч. Захвачена точка С, и Магири где-то справа находится. Здесь повезло то, что Ямагири так оказался зажат с двух сторон, убегал от линкоров, в итоге здесь напоролся на Анаполис, и, пожалуйста. Теперь дело за малым, осталось успеть добрать Гроссер Курфюрс. Я не понимаю, почему из противников, да, вот тот же авианосец или тот же эсминец не видит, что по очкам они уже в любом случае выиграют, если даже в одиночестве выживут. Просто убегай куда-нибудь в угол, покидай, так сказать, поле боя, если у тебя, тем более, прочности там, сопли остались. Это про сказано. Ну вот такие вот некоторые недальновидные, недумающие игроки. Да, потому чтобы хорошо уметь играть, надо не только уметь метк стрелять, но и тактически правильное решение принимать. Ну, а тут получается, ну вот, авианосец и Эсминес, можно сказать, подвели свою команду. Потому что даже если сейчас, да, вот точку А, точку Б захватят. Все равно, мне кажется, две с половиной минуты. Не хватит, чтобы, мало того, что здесь отставания больше, чем на 4 очка. И так и так одна точка Д осталась бы. Ну, Гроссера тут уже все.